Тугл Санклок, вот она находится здесь. При редактировании футажа дорожка с зачеркнутым значком будет неизменна. Ее можно использовать часто вместо замочка, вместо вот этого замочка. Сейчас я покажу, как она работает. Если мы со включенным будем тянуть, редактировать дорожку, вот так. Вот мы нажимаем Ctrl, видим желтый значок. И перетаскиваем. И затрагивается вот эта дорожка. Если мы нажмем на нее, работаем с первой дорожкой. Вот она неизменна. Можно также поставить замочек. Клавиша X или же C ставит mark-in-mark-out на выбранном плейхедом клипе. Мы выбрали какой-то элемент, убрали выделение, x. Выделилось то, что под playhead. Клавиша слэш ставит markin, markout над выделенным объектом. То есть вот он выделился. Слэш. Вот на примере. Я выбрал этот элемент, нажал слэш. Выбрался он. Если мы нажмем X, выделится то, что выделено синим вот здесь. То есть я выбрал A1, угол за трек, targeting for the track, и выделился вот этот участок. Теперь аудиодорожка. Аудиодорожка. Видеодорожка авторитетнее, чем выше слой, тем она авторитетнее. Стрелочки влево и вправо двигают плейхэд покадрово. Стрелочка вверх-вниз прыгает по склейкам. Если мы зажмем Shift и стрелочки вверх-вниз, мы будем прыгать по склейкам, учитывая все дорожки. А так мы будем прыгать, учитывая выделение. Вот это синее. Вот без шифта, вот с шифтом. С шифтом полезнее. И, наконец, shift плюс стрелочка влево-вправо, мы прыгаем по 5 кадров. Обратите внимание здесь. Изменить это значение можно, перейдя в edit, preferences, playback. Вот это значение меняем, например, 15. Видите, как прыгает? Я поставлю 10. Функция Decrease Clip Volume. Квадратные скобочки работают как уменьшение и увеличение звука звуковой дорожки на 1 дБ, обратите внимание на эту дорожку, я нажимаю открывающую квадратную скобку и звук уменьшается на 1 децибел. вверх закрывающая квадратная скобка, зажав shift и квадратные скобки мы увеличиваем и уменьшаем звук на 10 децибел. Клавиша H или же русская R это рука. Если мы увеличим наше изображение, нажмем H, мы можем перемещаться вот так по клипу. Но обратите внимание, что если мы дважды нажмем левую кнопку мыши, находясь в руке, мы будем перетаскивать видео. Это не очень удобно. Клавиша тильда, супер офигенная, полезная вещь, увеличивает экран, как я вам демонстрировал ранее. Туда, куда мы наводим мышку, там увеличивается рамка. Если мы зажмем Ctrl плюс тильда, открывается монитор программы на весь, супер, э, весь экран. Ctrl плюс тильда. Просматриваем. Функция Global FX Mute находится здесь. Плюсик. Выбираете ее, притаскиваете сюда. Я ее поставил на горячую клавишу. Ctrl Alt K. Я поставил на F1. Вот видите, Global FX Mute. Прописывайте здесь и ставите какую вам угодно горячую клавишу. Работает это так. Я нажимаю, видите, горячую клавишу, и все супер. Если у вас нагружен проект всякими эффектами, которые тормозят работу вашей работы, работая на работе, мы отключаем работу наших эффектов, работающих нам не в облах. Очень полезные клавиши Home и End – Перемещают наш playhead в начало и в конец секвенции. Покажу на примере проекта большого. Клавиша page up страница вверх, page down страница вниз. Убрать вот это надоедливое выделение можно нажав правую кнопку мыши, Clear In, Clear Out. Клавиша с запятой или же русская G удаляет все от Mark In, Mark Out и то же, что выделено синим. Вот, Мы нажимаем G, удалилось, вместе с Mark In, Mark Out вот этим. Рядом с клавишей точка с запятой находится клавиша запятая или же Э, русская, делает то же самое со смещением влево, несмотря на выделение синим.